Всем привет, дорогие друзья! Еще одна новая раздача от Браво свалит на платформе Крю. Здесь задание подписаться на Telegram, Twitter, Discord и вроде бы все. Вот количество, которое удалось набрать, даже до второго уровня не дошло. Можно приглашать рефералов. Реферальная ссылка здесь. Пост у меня в телеграм канале, ссылка на него. В описании под видео. В Discord вступаем здесь. Потом переходим на платформу и сразу отмечаем выполненные задания. Получаем поинты. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.